Рыбный соус гарум. Часть вторая. Продолжение эксперимента. Пять лет назад я уже где раз делал такой соус. Вот как раз эта бутылочка и припрятана с того раза. Сейчас у меня немножко другой соус. Но по цвету и по органолептике он практически такой же. Хотя вот этот соус, когда закладывался на хранение, он цвета был такого соломино желтого. Этот соус сразу вот такого цвета. Чем отличаются две бутылочки и чем отличается технология, по которой они сделаны. Здесь рыба ферментировалась ровно один год и почти пять лет стоит соус бутылочки. За это время он потемнел. Этот соус, рыба ферментировалась пять лет, Позавчера я только последнюю очистку сделал. Технология вроде разная, но по запаху и по вкусу они стали идентичны. Я просто помню, когда вот этот первый раз бутылочки заливал, он был другой цвет, он совсем другой запах был, он был немножко другой вкус. Сейчас они практически одинаковые. Еще было отличие в чем. Летом, по мере возможности, я всегда вытаскивал емкость с соусом на солнце. Здесь решил пойти другим путем. Я просто сделал и поставил гараж, и грубо говоря, забыл. В гараже летом плюс 30, зимой минус 10. Получился результат лучше, чем тот. В принципе оба соуса делаются очень долго они фильтруются очень долго но в итоге получается вполне достойный продукт как вот эта часть сделалась смотрим